Привет, ребятки. Иду с турников, из брусьев. Был, в общем, в парке, занимался спортом. Потихонечку продвигаюсь к своей цели. У меня цель 15 подтягиваний, 20 джеманий. Вот, я по чуть-чуть, маленькими шагами продвигаюсь. Хотел с вами еще вот чем поделиться. Таким моментом, что, допустим, в этом году я мало очень бегаю. Бегаю по 3-4 километра. Вот. А хотя в прошлых годах бегал там и по 15 даже за тренировку. Вот. И с чем это связано? Я думаю, просто с внутренней, с внутренней мотивацией, с внутренним вообще хотением. Вот. А, а в этом году, м, вообще нет такого желания, в этом году вот, я, у меня как-то я повернулся больше на подтягивания и на отжимания. И сейчас буду заниматься в ближайшее время именно этим. Э, немножко ненормально такой. Да то бегаю, то отжимаюсь. Короче, ребят, я к тому, что... Вот у меня такой подход. Если хочется что-то делать, то нужно делать. Если не хочется, то что себе заставлять, короче. Ну, блин. Ты жизнь жизнь же проживаешь для себя, не для кого-то, правильно? Вот. Но я думаю, в то же время нужно проживать жизнь активно, чтобы потом не жалеть, что, блин, что-то там ты не делал, когда была возможность. Станешь старичком, каким-то, знаешь, такого будешь с палочкой ходить, думаешь, будешь думать, блин, а я и не пробежал там полумарафон, а я там а хотел, а я там хотел потягиваться и... Вот, ну, и не получилось. А я что-то хотел, а что-то не получилось. Что ты этого не сделал, когда ты был молодой? Блин. Вот такие моменты. Я вот ловлю себя на мысли, что многого я, конечно, не делаю, то, что я хочу. Но я себе сейчас такие мыслишки, как бы, реально, э, накручиваю. И все больше и больше задаюсь вопросом: а что я реально хочу? Вот что я реально хочу, какую-то, знаете, такую прям вот. Хочу-хочу. Вот даже вот это вот записывание видео. Я, я давно хотел, вот, начал это делать, просто хочу, и все. Я же делаю для себя, не для кого-то, только для себя. Поэтому и еще прикольная такая штука, на что ты начинаешь нацеливать свое внимание, то ты и получаешь жизнь. Вот нацеливаешь внимание на то, чего у тебя нету, ты это и получаешь. А как только начинаешь нацеливать на то, что у тебя есть, и думать в позитивном ключе, об этом или например ты чего-то хочешь и начинаешь задумываться о том что эта вещь у тебя уже есть то она реально понемножку начинает превращаться в тебя в жизнь короче я вот это заметил буквально на днях и я сейчас буду это еще больше практиковать короче такая прикольная штука попробуйте вот так и вот думать об этом Ну вот об этом хотел с вами поговорить всем хорошего дня пока